Здравствуйте! А вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале Универ ТВ. Мы хотим вам рассказать о наиболее значимых событиях, произошедших за последние две недели сентября в Казанском федеральном университете. Давайте вкратце перечислим их. Ректор Казанского федерального университета объявил на ученом совете о повышении заработной платы сотрудников. Совместный проект Казанского федерального университета и РУСФОНДА «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Партнерство Канадзавского университета Япония с Казанским федеральным университетом. Открытие офиса Канадзавского университета в КФУ. События в тренде цифровой экономики в Казанском федеральном университете. 190-летний юбилей основоположника Казанской химической школы Александра Будлерова и цикл мероприятий, посвященных великому ученому Казанского университета Евгению Завойскому. 17-е Всероссийское с участием ученых из разных стран Микропалеонтологическое завещание в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Событий много, но надо сказать, что далеко не все произошедшее здесь было отражено Мы выделили для вас только то, что посчитали наиболее важным и значимым Известие о повышении заработной платы объявлено на последнем ученом совете университета. Без сомнения, в этом контексте на первом месте. Ректор университета Ильшат Гафуров дал в связи с этим подробное интервью в программе Юрия Лаева «Акцент». Фрагмент этой программы предлагаем ваше внимание. И мы как-то договаривались на ученом совете, что по мере возможности мы всегда будем учитывать,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 Мы еще раз хочу подчеркнуть, мы поднимаем базовую, мы не говорим, да, а, понятно, а дальше да, да. все премиальные премии, надбавки, доплаты, они осуществляются, исходя из базовой части. У вот есть... а, еще один пример, Вот а, заведующий кафедры, их тоже у нас более, ну, достаточно много, более 300, да? а, заведующий кафедры средняя заработная плата по итогам 8 месяцев была 109 182, я вот mm -hmm. выписал себе.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 Все зависит от того, с кем сравниваешься. Все надбавки и все э, премиальные выплаты, они э, исходят из базовой составляющей. Угу, естественно, да, да. И будет зависеть от того, как много... в каком размере мы будем выплачивать премию. Все говорят, э, и уже к этому тоже большинство привыкли, что премии бывают там, ежеквартальные, к праздникам. Но э, это тоже зависит от того, как сработал университет в целом. У нас не маленький коллектив, у нас более с половиной тысяч работающих mm -hmm. в университете. Да? И разговор ведь идет о том, что все сотрудники должны почувствовать это увеличение. Мы продолжаем нашу программу «Контекст» телеканала «Универ ТВ» и хотим вам рассказать о неординарном проекте Российской благотворительной организации «Русфонд» и Казанского федерального университета. Речь идет о первом в России регистре доноров костного мозга. В чем суть проекта? Что за этим стоит? Давайте разбираться поподробнее.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 Благодарны Казани и Казанскому университету за то, что они откликнулись на наше предложение. фонд некоторое время назад выбрал Казанский университет в качестве базового учреждения для формирования российского регистра космомозг. Оборудование, которое сегодня есть в нашем университете, а самое главное сформирование человеческий капитал, то есть наши ученые преподаватели они а, показали свои возможности для этой работы. Вы знаете, на площадке университета проводится в области медицинской науки достаточно большое количество различных мероприятий. В основном они носят научный образовательный характер. А вот то, что мы сегодня присутствуем здесь, по сути и даем старт к формированию регистра костного мозга. Это приложение, прямое приложение всех тех наработок, которые сделаны нами, всех наработок, которые сделаны с вами.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 согласившихся предоставить свои кровотворные стволовые клетки для спасения жизни тех, кто остро нуждается в трансплантации костного мозга. У моего коллеги Рустама Вафина свой взгляд на эту тему. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. История с Русьфондом, а это крупнейшая в России благотворительная организация, помогающая детям с онкологическими заболеваниями, есть наглядное подтверждение этой старожитейской мудрости. Напомним, на минувшей неделе Русьфонд на базе Института фундаментальной медицины КФУ запустил крупнейшую в России лабораторию генетического типирования доноров костного мозга и создал совместно с Казанским университетом национальный регистр таких доноров. Но надо понимать, что весь этот проект, все те немалые средства, что вложил РУСФОН в, в свою казанскую лабораторию, стали возможны лишь благодаря наличию в Казанском университете лабораторного и, что еще более важного, кадрового потенциала. Людей, способных проводить сложные генетические исследования в объемах к близким промышленным. При этом надо понимать, что медицинское научно-образовательное направление в КФУ, где сконцентрирован этот лабораторный и кадровый потенциал, оно возникло совсем недавно. Во многом чисто, с чистого листа, и для появления этого потенциала были приложены колоссальные усилия. По сути, медицинское научно-образовательное направление стало стратегическим направлением развития КФУ, той точкой, где концентрируются ресурсы университета и внимание его руководства. Возможно, возможно, даже в ущерб иным, более старым маститым направлениям. Но почему медицина? Почему фундаментальная медицина была выбрана в качестве точки приложения сил? Причин много, и они неоднократно озвучивались. Понятно, что за медицинским направлением имеется серьезный коммерческий потенциал. Понятно, что генные исследования – это относительно новое, чрезвычайно перспективное научное направление. И в нем еще возможны прорывы, которые могли бы принести научную славу Казанскому университету. И эти прорывы не требуют постройки андронного коллайдера, как требуют сегодня прорывы, например, физики. Но мне бы хотелось обратить внимание еще на один аспект. На, на скажем так, конъюнктурно-политический аспект. В середине 70-х годов, в тогдашнем Советском Союзе, бурное развитие получило такое медико-биологическое направление, как геронтология, наука о старении биологического организма, в том числе организма человека. Сложилась сильнейшая школа. Появление этой школы было вызвано не потребностью общества, а потребностью узкого круга лиц, но весьма влиятельных лиц, руководителей Советского государства. Члены тогдашнего политбюро стали входить в возраст, и поддержание их жизненного тонуса, активности, стало рассматриваться как задача государственной важности. Соответственно, средства исследования в этой области не жалели. Сегодня мы наблюдаем похожую картину. За последние десятилетия в России появилась Узкая прослойка очень влиятельных лиц. Они обеспечили себе невероятно высокий уровень жизни. Жизни, которую они заинтересованы растянуть на максимально возможный срок, в том числе и в биологическом смысле. А между тем медицина на основе генетических данных человека, которая получила развитие в Казанском университете. Именно эта высокотехнологическая медицина, медицина на стыке таких наук, как биология, химия, физика, именно она сегодня сулит прорыв в вопросах долголетия. Надо понимать, что эта самая прослойка, которая заинтересована в этих вопросах, она распоряжается всеми ресурсами нашего государства, и она готова направлять эти ресурсы в сферу фундаментальной медицины с куда большей охотой, нежели чем фундаментальную химию, математику или физику, не говоря уже о вечном пасынке и гуманитарных науках. Сознательно или нет, но руководство КФУ уловило этот тренд, и концентрация силы и средств на медицинском направлении сегодня начинает давать свои плоды. Последнее время в Казанский федеральный университет зачастили гости из страны восходящего солнца. И если раньше на слуху все чаще это был мировой лидер в науке, японский научно-исследовательский институт Рикен, то ближе к осени мы все чаще и явственнее слышим «Канадзавский университет».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 Между нашими двумя университетами превышают в некоторых случаях страновые обмены. В этом году мы уже приняли 80 студентов из Каназавы и больше 30 студентов из Казанского университета посетили университет Это за один полный год. Мы сегодня договорились о том, что... Помимо той программы двойных дипломов, которая открыта 1 сентября у нас в области физико-математических наук, видимо, на следующей неделе будет подписано соглашение в университете Канозавы о том, что программы двойных дипломов будут по всем областям знаний, где представлены наши университеты. Кроме того, 8 октября ожидается визит президента Республики Татарстан Рустана Марглиевича Миниханова в Университет Каназавы, где мы также расскажем об опыте нашего взаимодействия с университетом, с префектурой. И надеемся, что стратегическое партнерство с Университетом Каназавы будет только расширяться. В частности, в программу президента включено посещение... Центра, мирового центра исследований, который находится в Архетике Назаве, в области атомно-силовой микроскопии, в области нанонаук в живых системах, это мировой центр действительно, поскольку руководитель этого центра в этом году номинирован на Нобелевскую премию, проводит исследования передового уровня в лабораториях этого института. И следующий момент, это очень интересная лаборатория по созданию беспилотного автомобиля. Как вы все знаете, наш университет также участвует в таком проекте с КАМАЗом. Университет Каназава создал беспилотный автомобиль на базе автомобиля Toyota. Есть свои наработки, которые позволяют автомобилю очень хорошо ориентироваться в городе. Я думаю, что такой обмен исследований в этой области будет также полезен обеим сторонам. В Казанском федеральном университете состоялось открытие офиса университета Канадзавы. Право первым переступить через порог нового кабинета получили ректор КФУ Ильшат Гафуров и вице-президент университета Канадзавы Еши Атани. Открытие офиса университета Канадзавы в главном здании КФУ – результат договоренности, достигнутой в октябре 2017 года, где представители КФУ встретились с президентом университета Канадзавы Каицу Ямазаки. Именно на этой встрече они говорили о создании на базе японского и казанского вузов офисов университета. Университета партнера. В рамках открытия офиса обсуждали реализованные проекты и дальнейшие планы, ведь сотрудничество между университетами ведется уже более 30 лет. Все вопросы, господин Атани, которые были поставлены в рамках реализации нашего совместного проекта совместного, сегодня идут, кажется, неплохо. На встрече присутствовали также и гости, представители Японского университета Синьсю. Я вас тоже приветствую. Да, и, и, и надеюсь, что мы с вами станем такими же добрыми друзьями, как и с представителями университета Канадзава. Цифровая экономика стучится к нам в дверь. Интеллектуальная информационная система окружает нас уже сегодня повсюду. Одна из таких систем, которую мы носим с тобой, это наш смартфон. Так что же это такое цифровая экономика? Откуда она свалилась на нашу голову? Предоставим слово участникам ток-шоу, которое проходило в телевизионном шоу-руме высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Когда э, была изобретена паровая машина, создана а, была индустрия а, 1 0, а, да? а, Потом а, у нас а. появилось э, электричество 3, массовое, потому что. Нефть. Нет, э, и, значит, появилось электричество, массовое производство, это индустрия 2.0. А затем появилась автоматизация, это индустрия 3.0. Ну, если вы видели роботизированные автомобильные производства, где там роботы штампуют части, да, значит, везло, сваривают везло. их в автомобиль. Это, это на самом деле индустрия 3.0, это вчерашний день. А вот индустрия 4.0 это как раз следующий шаг. Это то, о чем мы говорим, когда упоминаем цифровую экономику, например. Это э, индустрии так называемых киберфизических систем. Вот такое вот, ну, страшное, на самом деле, название. Что я хотел сказать? Почему я вообще заговорил об индустрии 4.0? После каждой вот этой вот индустриальной революции происходило, достаточно, проходило достаточно много времени, прежде чем эти изменения сказывались. Например, там первая паровая машина там, в 1705 году появилась. Mm -hmm. Только там в 1769 э, значит, ВАТ э, ее усовершенствовал так, что она стала достаточно производительной. И спустя еще достаточно много лет мы, наконец, стали наблюдать промышленную революцию. То же самое с электричеством. Там еще Фалес экспериментировал с электричеством. И, значит, янтарную палочку да, намагничивал. Вот. Но прошло, прошло достаточно много времени, прежде чем это электричество дало возможность создать массовое производство, электрический двигатель, то есть то, что, собственно, Майкл Фарадей сделал значительно позже, это уже у нас 19 век. Mm -hmm. да? вот. И Первый фордовский э, э, конвейер, самый успешный, как пример массового производства, это уже э, там, 1908 или там, 1903, по-моему, год. То есть это проходили столетия после того, как что-то было изобретено, до того, как это давало какой-то рост в смысле экономики. А а, то же самое происходит с компьютерами. Да, да не совсем так. Компьютер это на самом деле тот самый паровой двигатель, если хотите, или электрический двигатель, или массовое производство. Прошло некоторое время, прежде чем мы, во-первых, накопили данные, с которыми что-то можно делать, мы накопили определенные компетенции, Знания того, что можно делать с этими данными И вот сейчас это начинает приводить к следующему скачку Причем после того, как началась индустриализация Если вы посмотрите благосостояние человечества То это был, кривая благосостояния начала экспоненциальный рост и вообще говоря, сегодня экспоненциальный рост наблюдается в целом в ряде отраслей. Это, как вы знаете, закон МУР Мура в производительности микросхем. Это удешевление единицы хранения данных. Вот Антон, наверное, удвоение, подтвердит. Да, удешевление, закон, да? Удешевление единицы вычислительной мощности. Очень много, на самом деле, областей, где вот этот вот экспоненциальный рост наблюдается сегодня. А когда мы переходим к экономике знаний, или там, экономике данных, или, если хотите, цифровой экономике, мы говорим о том, что этот рост станет еще круче. Основное – это... Первое, это страновая конкуренция, и страны сейчас будут конкурировать, и это нарастает до определенного момента, когда вот, э, Айрат Хасянов говорил про паровую машину и про Фарадея, то есть проходит какой-то определенный период, и вот мы сейчас находимся с вами в точке, когда этот период мы пересекаем, когда объем данных сегодня такой, что сопоставляя их мы можем получать новые виды добавленной стоимости. Вот в этом собственно Перепод цифровая экономика состоит. В качество, да, да, да. да это как раз добавленная стоимость, которая дает вот этот квантовый скачок. Страны сегодня будут конкурировать с платформами. Это платформы доставки, это платформы логистики, это платформы здравоохранения, это платформа образования, это платформы управления дронами. Знаете, например, вот э, платформа управления полетами судов воздушных в Российской Федерации она использует и зарубежные компоненты, очень много mm -hmm. зарубежных компонентов. Тоже, тоже очень важно. И сегодня, э, например, э, поднимите руку, кого есть пластиковая карточка для расчетов? Да. Вот это, а, поднимите руку, кого есть пластиковая карточка МИР? Mm -hmm. Да, вот это национальная платежная система, но у многих есть еще и вторая платежная система, которая не принадлежит Российской Федерации. И Это вопрос технологического суверенитета еще в том числе. Сейчас мы видим, конечно, вот есть нарастающие тенденции вот такие, что вот страны и так далее, но а, каждая страна, а Россия, да, да, при этом важно отметить, что а, рост такой взрывной цифровых технологий, он будет даваться именно тем странам, и платформы смог, смогут создавать именно те страны, у которых большой внутренний рынок. Это примерно вот, 200-250 миллионов человек. А СССР в этом смысле был идеальной а, страной. Он имел все географические широты, он имел все часовые пояса, и он имел а, численность населения, сравнимую с нынешним Соединенных Штатов. Тем не менее, в России а, считается, что а, самые умные, а, самые, а, одни из самых продвинутых продуктовых компаний. Их очень мало, к сожалению, их около 10. Вот, а, это Mail.ru, это Яндекс и ряд других компаний, которые разработали собственные уникальные продукты. У нас полно компаний, занимающихся информатизацией, но компаний, которые занимаются продуктами, не так много. Это очень сложно, потому что, чтобы продукт развивался, его нужно иметь, э, растить на внутреннем рынке. Вот, в общем, э, скажем так, э, скачок с данными в цифровую революцию он именно сейчас происходит, потому что он помогает формировать платформы. В контексте тренда цифровой экономики в Казанском федеральном университете за последние две недели сентября прошли научно-образовательные события. Сейчас мы вам расскажем о них. 14 сентября состоялось открытие Международной научно-технической конференции IEEE Eastwest Design and Test Symposium.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 В симпозиуме приняли участие эксперты из различных стран мира. В рамках дискуссии был представлен обзор современных тенденций и последних достижений ученых в области создания цифровых систем. Для Казанского федерального университета, с одной стороны, это большая честь принимать столь значимое мероприятие, с другой стороны, итоги в виде статей будут опубликованы в сборнике трудов, которые индексируются в Скопусе и «Web of Science». Программу конференции было принято 156 научных статей. Конференция продлилась до 17 сентября. На закрытии участники были награждены дипломами. 26 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось открытие 42-й школы конференции «Информационные технологии системы-2018», которая организована совместно с Институтом проблем передачи информации Российской академии наук. Это уникальная школа для обмена научным опытом и стимулирования новых идей открытий. Молодые участники конференции обсуждают актуальные задачи из разных областей знания. Это школа конференции для молодых ученых, которые собирают, ведущих программистов, специалистов во всех областях и молодых начинающих ученых, инженеров, тех, кто заинтересован в информационной технологии. Выездные школы дают возможность сверить часы, обменяться идеями, обнаружить неожиданные пересечения. Не менее важно и перемещаться в неформальном общении, из-за чего школа не организуется в Москве, а в разных городах России. Мы сотрудничаем с Казанским федеральным университетом уже заметное время. Сотрудничаем, прежде всего, по линии исследований в области биоинформатики. Наши биоинформатика здесь всегда всегда и в Казани. Очень приветствовали мы создание Международного математического центра на базе Казанского федерального университета, состоявшегося в прошлом году. И вот в этом мы привезли сюда нашу ежегодную традиционную школу конференцию молодых ученых. В сентябре в Казанском федеральном университете отмечали 190-летний юбилей основоположника Казанской химической школы Александра Бутлерова. И прошли традиционные завойские чтения в честь первооткрывателя электронного парамагнитного резонанса ученого Казанского университета Евгения Завойского.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 в Федеральном университете начали свою работу завойские чтения. В этом году мероприятие стартовало накануне дня рождения легендарного физика. В рамках завойских чтений состоялась открытая лекция Академика РАН Владимира Дмитриева. Темой его выступления стал магнитный резонанс в сверхтекучем гелии. Также в рамках мероприятия молодые участники имели отличную возможность представить устные доклады, посвященные особенностям применения магнитно-резонансных методов в решении фундаментальных и прикладных задач физики, химии, медицины и биологии. Завершились завойские чтение торжественной частью, а именно награждением лауреатов Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых.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 Я его очень и я очень рад, что он получил это. Я был очень рад и что назад. На вручении присутствовал и проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Наши специалисты гейцы, способны работать практически в любых институтах, университетах, в любой точке мира. Международная премия имени Евгения Заводского была учреждена в 1991 году. За это время ею были удостоены более 30 выдающихся ученых из разных стран мира. 17-е всероссийское микропалеонтологическое совещание прошло в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Что же такое микропалеонтология и как она помогает нефтяникам в разработке новых месторождений, разбирался наш коллега Альберт Бекбов. На прошлой неделе в стенах нашего университета состоялось 17-е Всероссийское совещание по микропалеонтологии. Что это за наука такая? Имеет ли она фундаментальное или прикладное значение? Об этом нам расскажет научный проректор КФУ Нургалиев Данис Карлович. Мы все с вами сталкиваемся в нашей жизни с объектами микропалеонтологии биологическим, микро микропалентологические. Микрополи... Просто палентологические объекты ⁇ это э, объекты, которые жили давно, в прошлом, скажем, в биологическом прошлом, там, 200 тысяч лет назад, угу. миллион лет назад, 100 угу. миллионов, 500 миллионов, миллиард лет там назад. Это все вот микропалентология. Да? Но если вы возьмете любой кусочек камня, вот любой, вот, остаточный кусочек, да, угу. то там точно есть микропалентологические остатки. То есть э, этот вот камень, он охарактеризован вот этой живностью, которая жила. Uh -huh. Близи вот этой породы, вот, этих вот, вот этого места, где образовался этот камень, этот осадок образовался. Uh -huh. да? Поэтому этот, эти остатки, они характеризуют условия, в которых образовались вот эти осадки. На какой глубине они образовались? При каких температурах это было? Это, был, это была Арктика, это был экватор, там, это, было там, где это, было? это была река. Это было море, это было озеро, то есть можно определить по ракушкам, понимаете? А Какое-то прикладное значение имеет. Вот. Вы знаете, вот э, любо, любая информация о горной породе, о том, как она образовалась, да, колоссальная информация имеет для того, чтобы определить, скажем, какие э, ценные полезные ископаемые находились в ней, в этой породе. В любой породе находится ценные ископаемые. На самом деле песок тоже ископаемый, ценная ценные mm -hmm. полезные ископаемая, да, глина mm -hmm. тем, тем более, да. Ну, естественно, там нефть, там золото, понятно, все это, да. Вот э, вы, например, пробурили скважину какую-то, нашли там э, плац, которым есть нефть, например, да? mm -hmm. вот, э, для нефтяного месторождения что важно? Важно, чтобы э, был коллектор и покрышка, то есть коллектор – это порода, которая вмещает эту, эти, значит, э, вот эту нефть, а покрышка, которая защищает, чтобы эта вот нефть не, mm -hmm. не, не mm -hmm. просочилась, не утекла, не, значит, не окислилась, mm -hmm. кто-то там не съел какие-то раку биологические, так сказать, сообщества, не сажали ее. Вот. То есть, два вещи, коллектор и покрышка, да? Вот, например, вы пробурили скважину, нашли коллектор плохой. У вас там очень плохой коллектор, он глинистый такой, не пористый, не песок чистый там, да? Угу. Нашли ракушки какие там жили? Нашли, ага, увидели. О, ракушки, значит, эти образовались там на глубине, вернее, жили на глубине там 5 метров там, угу. так. Но вам нужно, чтобы... Было не пять метров, скажем, не 50 метров, а было 1 два метра, то есть пляж был, где песок у вас, да? Вы будете следующий скважину, находите там что там ракушки, коллектор там такой же, но ракушки уже 40 метров, которые жили на глубине, да? Все, вы говорите, о, сюда не надо идти, на другую сторону идти, понимаете? То есть практически уже как бы человек-геолог, который будет скважину, взял керни и говорит, о, давайте в другую сторону бурить. Потому что мы пошли ближе к центру там, моря, там, там песка нет, там коллектор плохой, да? Это вот один такой пример, ну, чисто практически такой, грубый такой, да? Есть, Другой? Стратегический прикладной характер, если приклад Прикладной характер колоссальный на этого дела. Вот, например, у вас покрышка есть, да? Покрышка тоже колоссальные качество имеет, не менее, чем э, сам коллектор. Покрышки нет, месторождения нет. Вы смотрите, качество покрышки ухудшается, у вас в какую сторону ухудшается, улучшается. Но вы можете, вы не всегда можете определить, а куда идти. Вот вы пробурили две скважины в 20-100 метрах друг от друга, не очень далеко. Нашли, что вот глина одна и та же, одинаковая глина, а вот ракушки-то показывают, что вот там-то ракушки более глубоководные. Вы говорите, вот там покрышка-то лучше будет у вас, понимаете? То есть и будете в ту сторону. То есть вот это такой грубый практический пример, как эти ракушки. Было эволюционное совещание, было. И такие совещания очень важны, потому что ну, на них люди обмениваются значит, их представлениями, значит, какие, что, у них, что они нового нашли, как они применили это дело. Но ну, вот сегодня особенно всех интересует практика. Поэтому было очень много докладов про вот эти вот уникальные отложения. Божейн говорят, да, вот это вот отложение, которое там несколько сотен мажения. миллиардов тонн нефти залегает, знаете. Вот, да, да, понимаете? Да. Вот, таких докладов было много очень. Да. И это очень здорово, потому что сегодня палеонтолог, казалось бы, то который, значит, вот кажется, что человек там в очках погонели, помните, там, с да, вот такой человек, он творит чудеса на самом деле, которые сегодня никакая там компьютерная техника там не может сделать, да, то есть... Эта работа, она еще все, остается, все еще остается, она такая колоссально интересная тоже, да, и, конечно, она привлекает молодых людей, у нас очень много молодых людей было, очень много молодых людей было. И вообще ведь в Казани, вот, миологический кабинет он возник практически с открытием Казанского университета, да? и он развивался, и в Казани были сделаны удивительные совершенно открытия в области геологии, в области палеонтологии, вот. Например, интересно, что у нас очень большие были связи с геологами по всему миру, потому что первым отложения от Китая огромное количество. Особенно вот в Австралии. Да? Угу. В Австралии есть такие же отложения, как вот здесь, Каза... ну, вот на Волге. Значит, и татары есть даже. Нет, и, и, отложения, отложения. Ну, татары, и татары есть и отложения. Да. Вот. Как видите, микропалеонтология оказалась действительно интересной наукой, имеющей прикладное и стратегическое значение. И отрадно, что всероссийское совещание прошло именно в стенах нашего университета. А на этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст». И с вами был ведущий программы Ильдар Каримов. До новых встреч!